Геоколикс, значит, что, что мы хотим сейчас сделать? Мы сейчас хотим, значит, мы пытаемся с вами исследовать процесс формирования стружки или процесс этапов стружкообразования. Что для этого необходимо сделать? Для этого необходимо сделать, попробовать первое, снять видео, да, второе, проанализировать этапы по по различным фазам или процессам, для того, чтобы это было нам достаточно понятно и ясно. По крайней мере, это необходимо для того, чтобы первое, чтобы осознать, а второе, чтобы запомнить. Согласны? Да. Вот. Для этого мы что сделали? Мы установили на токарный станок токарный станок вот такое приспособление да? это уже заранее было сделано с нашей установки значит теперь мы пытаемся взять телефон да и пробуем установить его вот таким образом да? сейчас подкладочки какие-то туда сделаем да? и попробуем навести в зону в зону резания закрепим деталь, деталь. А деталь у нас какая? А где у нас вот эти тарапласты или капролонки? Берем капролоновую заготовку. Она полая, но для нас это не имеет принципиальной важности. Значит, что необходимо? Мы будем пытаться точить по наружному диаметру и смотреть, как будет образовываться стружка. Что мы? Берем заготовку и... Пытаемся эту заготовку закрепить в патрон. Значит, у нас мы видим, закрепляем как. У нас тут э, пат в патроне есть вот ноль. Нулевой, нулевой такой винт, да? Который, при закручивании которым, кулачки всегда стоят в одно и то же положение. И самое точное положение. В этом положении... Значит, растачивают кулачки, то есть вот эту, поверхность, вот эту поверхность обрабатывают либо шлифовальным кругом, либо резцом. Протачивают. Для чего? Для того, чтобы потом зажимать деталь, и деталь вставала в точно заданное положение. Давайте уточним, что место, куда вставляется четырехгранный ключ, не совсем винт. Это шестерня, выходящая наружу. Иногда ее еще называют сателлитом или нулевым кулачком. Это более распространенное название. Теперь посмотрим, как производится шлифование кулачков. Перед шлифовкой на кулачки наносят краску для фиксации снятия технологического припуска. Для этого устанавливают технологический припуск равный 10-20 микрон и после этого шлифуют кулачки. После шлифовки производится замер точности выполняемых размеров по шлифованному образцу. Далее мы оцениваем качество шлифования. В кулачки устанавливают шлифованный валик. И фиксирует микрометром точность его позиционирования. Как правило она составляет 10-20 микрон. Это вполне приемлемый показатель для работы. Также кулачки растачивают. В резцедержатель устанавливает расточной резец. И фиксирует кулачки на сжатие. После этого происходит также растачивание внутренней поверхности кулачка, как правило твердосплавным резцом и опять выполняет контроль размеров. На высокоточных кулачках обязательно производится маркировка нулевой шестерни или нулевого кулачка. Так, мы так и сделаем. Сейчас вот это переместим, так. Зажимаем нашу деталь. Зажимаем нашу деталь. Немного проворачиваем ее, то есть мы ее центрируем, по сути, деталь, чтобы бывает так, что она... Вот, и затягиваем. Но ну, так как это материал пластичный, очень сильно затягивать не нужно. Ну, но затягивать нужно так, чтобы он, не дай бог, не вылетел. В разные стороны, понятно. Его просто вывернуть здесь, если плохо закрепишь. Закрепили. Так, проверяем закрепление резца. Резец у нас отлично закреплен. Как резец? Токарный станок какой? Токарный. Резец токарный. Проходной. Проходной. Видно резец? Резец токарный. Проходной на проход идет. Вот он на проход идет, заготовку обрабатывает. Да? Точение на проход производится проходным резцом. Длина прохода может составлять от нескольких микрон до нескольких метров. Обратите внимание на диаметр заготовки, он составляет около двух метров. Потом большой палец указывает направление совпадает с направлением подачи, значит этот резец будет какой? Рука какая? Правая. Резец будет называться правый, да? Итак, токарный, проходной, правый. Но смотрим, этот резец прямой, а этот резец отогнутый, значит. Он дополнительно будет еще называться отогнутый. Итак, четыре пози... функции у него. Токарный, правый, проходной, отогнутый. Согласны? Да. Так. Ну что, попробую вот таким образом... Вот таким образом подвести, да? Так. Сейчас пока ничего у нас непонятно на, на на на нашем. Сейчас попробую я включить, включить и посмотрю, что получается. Ну, можно пока прервать. Так. Для того чтобы для того чтобы заготовочка. Не что не очень хорошо? Не очень хорошо видно. Да. Так, у вас, плохой... у вас плохой у вас плохой резец э, резец или кто у нас? Так. Слишком что? Слишком близко. Так, давайте перевернем телефон. Это не проблема. Переворачиваем телефон. Вот так. Да. Так. И вот, вот так и все равно не видим да. так что мы видим где у нас резец так не видим да не видим да. так а может быть это связано с тем что у нас угол угол да. так. Нет, просто Так Так Кто-нибудь кто видит или нет? А, вот резец, да? Да так. То есть Что получается? Что телефон Телефон вот этот глазок видеоискателя, да, должен быть установлен, тоже похоже на оси центров станка. Тогда мы будем видеть, что? Тогда мы будем видеть вершину, вершину резца. Правильно, нет? Оно? Нет. Как-то вот так, нет? Вот так. Ух ты, как красиво. Нет о красота такая так красота красота то красота а закрепить, закрепить пока надо подумать как мы можем это сделать так, так кто думает как как это можно закрепить Раз, два, чем